Поднялись вот по всей этой дороге, мы очень высоко находимся, рядом с какой-то крепостью. Мы зашли внутрь, сейчас пойдем вот по этой карте Мне кажется, это выглядит очень круто Вы не представляете, мы поднялись вон с того маленького городка вот до сюда и здесь открывается чудеснейший вид. Здесь все очень красиво. Я абсолютно не пожалела, что прошла все это расстояние пешком. Мне очень нравится. Идет еще дождик. И так все по-осеннему. Желтые листья. Чудесненько. Мы все еще продолжаем идти наверх. Вот на этой площади были площадь горящего дуба. И сейчас идем опять наверх. Вот это вот вторая по величине республика вот на такой вот мы высоте находимся это просто жутко и наша семья платила вот такие вот штуки это э, экскурсовод когда подходишь на какое-то место допустим вот сюда нажимаешь нужную цифру и слушаешь. В принципе, очень интересно, информативно и даже музыка есть. Вот макет того места, где мы сейчас ходим. И Прям и мой отец же. сейчас пишет книжечку рисует обезьянку здесь можно ставить подписи в музее в такой вот книжечке и вот что мы написали сейчас выехали из крепости покушали и приехали в национальный парк саксонской Швейцарии сейчас будем ходить, гулять смотреть и пойдем на музей да? да, пойдем нам дико холодно но ничего страшного просто ветерок небольшой пролезть до того моста, куда мы хотели попасть. И вот такой вот вид открывается с него. По-моему, это чудесно. Тут прошел дождь, тут ветер, мы ходим по всяким камешкам. Не, типа, даже ходить сюда в плохую погоду, даже вот столько, сколько мы прошли, это все равно круто. Потому что виды очень классные. Буквально сейчас мы были. Привет, зрители и коллеги. Даже здесь я нашла какое-то место, чтобы просто с вами пообщаться. В общем, это уже второй наш день здесь. Мы приехали, заселились вчера. Приехали на автобусе из Берлина. Пошли на, сразу на фестиваль, где нам наша семья купила какой-то напиток. Вот таких вот прикольных стаканчиков. В принципе, я не снимала, потому что у немцев не очень принято снимать дома и снимать как-то людей, с которыми ты общаешься, снимать на улице. Поэтому моя влоговая жизнь потихонечку на кровати, но я вот так вот попытаюсь завтра поснимать еще в школе. Сейчас я рукой, рукой Вот такие у нас шкафчики нам выдали. А кровать. Я живу с Камилой. Ну, типа девочка из школы. А здесь у нас ванная. И тут есть музыкальная комната. Я вам покажу еще чуть больше города и где мы как живем чуть позже. Сегодняшний наш день, то есть 23-е, началось с того, что мы проснулись. И в 8 утра выехали в Дрессен из Чупао, маленьких городов, где мы живем. Решили устроить пикник, но когда мы через 2 часа доехали до Дрессена и припарковались на парковке, пошел дождь. Поэтому мы кушали в машине. Самое интересное, что у немцев вся еда это действительно фастфуд. То есть за этот день я вчера вечером ела пиццу, сегодня вечером я ела колбасу, хлеб и сырочек. На завтрак у нас была булка с сыром, и на обед мы поели картошку фри. То есть вот это вот питание, как бы мое обычное правильное, овощи, там вот это все, фрукты, рис, гречка, этого здесь нет. Гуляли подрез, но купили всяких вот таких вот штук, тоже перекусываем. Завтра мы пойдем в школу, я пообщаюсь с ребятами, наконец, на английском, потому что моя семья не знает английского. А я не очень хорошо говорю на немецком Они действительно здесь все ходят в обычной одежде Типа в джинсах, в футболке Нет такого, то что есть домашняя одежда Есть уличная одежда В чем ходишь, в том ходишь Сегодня мы были в крепости Вы, скорее всего, уже посмотрели, увидели Нам оплатили наушники Мы слушали экскурсию на русском, что было круто и затем поехали на мост. А, так что да, вот такой вот наш сегодняшний день. Надеюсь, завтра он будет лучше, продуктивнее. И завтрашний влог будет тоже поинтереснее. Всем спокойной ночи, я пойду звонить родителям, спать. Если вам понравилось, приходите сюда еще завтра, потому что завтра будет влог. Пока!